всем. Сегодня поснимаем на моей работе. Эта работа больше такая, как дополнительная к моей работе. Иногда подрабатываю. И сегодня поедем, разгрузим морской контейнер в порт. Поедем в другой порт, загрузим другой контейнер. И тогда поедем в... на разгрузку возле города Бирмихам. где 120 миль примерно, еду на машине DAF XF-105 2016 года, в данный момент пробег 530 тысяч километров стоянках стоянка контейнеров отдельного от порта наверное чуть-чуть подешевле держать их вот этот контейнер значит поедет еще куда-то сейчас у меня он пустой когда я его разгрузил значит еще куда-то поедет загружаться вот как можно прочитать на знаках едем в порт называется который Лондон Gateway Порт не так уж давно где-то наверное 8-5 назад не знаю точно может 8 где-то так примерно уже вся автоматика все все дела два с половиной года а вот теперь мы заезжаем на порт я тут сворачивал налево да. здесь видно темза широкая теперь вода поднялась когда вода уходит здесь такие как сказать Ил, видно даже, да, пил, вода ушла, надо. Сюда, да. сюда, сюда, в порту едем через этот рентген, дальше вводим номера, до сюда, сюда. Карточка есть специальная для въезда А мы теперь поедем на, на, на, на стоянку, где эти контейнеры держится пока пока их кто-то не возьмет, чтобы загружать. Я здесь на этих площадках еще никогда не был. Снили где-то до конца ехать. Так, первый конталлер Соленс, последний Соленс. Нам надо Солент, контейнер Delivery Straight Ahead хорошо здесь Нам разгрузится вот где-то вот тут будет уже наша кучка а здесь вот за забором ребята едут в порт вот там большие краны там они привозят контейнера container. Uh, no... uh, I can't hear you, sorry. We've T or So what I have to do? Could you repeat please? What rack number? I can't see you, because it's bogged down. Uh, this lady previous said me something, but I didn't hear it because it was very noisy. I can't... I don't know what to do. But oh. right, yes, yeah, so we can't bring your box in, love. Stay. Because again. we're not accepting this stock today. Okay, well, okay. We have again. no more space. You need to go to the exit, ring your boss, and he will tell you where you can drop your box. But it's mm. not here today, okay? Okay, okay. Alright, okay. thank you, bye. Thank you, bye. Короче, приключения. Говорит нету места у нас на площадке. Звони в свою контору и решай свою задачу сам. Короче, застрял. придется ждать каких-то решений пока вот здесь стану в стороночке и буду ждать звонка ну, короче денек начался как говорится не очень Планы поменялись, едем теперь в этот порт, разгрузимся и поедем в другой порт, загрузить другой контейнер. Вот так бывает, когда с утра все поменяли, весь день уже испорчен. Мне теперь надо сюда куда направо переехать. Интересно, как тут получится. Только вперед, все ясно. Значит, едем до кольца разворачиваемся да, только вперед и вернемся обратно уже половина, половина одиннадцатого работаю с полдевятого так, наше кольцо любимое и делаем U-turn. разворот. Буква U. Называется разворот буквой U. U-turn. Погнали обратно. Так, едем опять через... Теперь уже через рентген. будем заезжать в порт Едем L24. Все. Погнали. Ну вот, мы теперь находимся уже на территории порта Лондон Гейтвей. Как я говорил, этот порт. как говорится построен недавно лет 5-8 назад все новое все уже разъебалось видите брусчатка как как на, на болоте все это стоит возле темзы мягкий грунт теперь уже начинает все этого место вместо брусчатки уже начинает бетонировать Кое где вот здесь вот уже сделали бетон так что уже получше так, разгрузимся, разгрузимся эту, эту коробку в этом порту а полный контейнер получим уже в другом порту поедем километров до 20 примерно Другой порт будет называться Тюлбури. Идут новый бетон, новый асфальт, так как эта брусчатка для этой местности непригодна. От L28 нам надо L24. Двадцать 26 Занято, придется ждать или есть место. Похоже, что занято. место. Надо надеть каску чтобы не забыть вот видите как уже будет забирать ящик медленно медленно это 20 футовый ящик будет забирать вот такая вот выдается на насколько на на сколько на 5 лет надо пройти экзамен там тест такой на компьютере в основном все э, по безопасности вот видите кран снимает сейчас будет другой ящик тут уже 40 40 40 фит по-моему, наверху сидит. Машинист, да, есть эти лестницы. Но много тут все. Как говорится, много что на автоматике. Сенсоры какие-то. Все. А видите, водитель вот вышел, кнопку нажал, держит кнопку. Что пока все идет, все хорошо. Если он кнопку отпустит, все приостановится сразу, мгновенно. Есть еще кнопка стоп. Бывает, что не отцепляется контейнер, поднимается вместе с фурой. Так уже, как говорится, сразу быстро нажать на кнопку красную. А пока держит зеленую, что все идет хорошо. Вот приподнимет. Сейчас водитель просмотрит обе стороны, отцепилась ли. Это процедура такая. Вот сейчас пойдет, посмотрит в другую сторону даже не ходит, ждет пока напишет, да, подтверждает вот зеленой кнопкой и все, контейнер уезжает, пока горит желтая лампа, никуда ходить нельзя, там есть и лучи инфракрасные, если проходишь через них, все сразу мгновенно останавливается и там потом уже стоит минут пять. Все. уже ему можно идти лампочка погасла сигнал был было бы хорошо чтобы он уехал я бы заехал сюда как раз на его место может быть такое что он будет ждать в другой коробки да поехал хорошо Теперь поедем мы Вот, все, нажал, теперь ждем сигнала желтого и будем снимать коробку. Все, едем в другой порт, уже 11. Там загрузка с 11 до 12 как раз, этот booking. и вот так этот порт по-моему 24 часа работает в сутки Закрывается на ночь Вот этот его Машет Все, Здесь разворот дорогу ну вот видите что я говорил про брусчатку сейчас потрясет немножко И звенит в железе. Ну, вот нас. Сука, не могу достать. Все, мы едем до следующего шлопаума. Карточка Все. погнали. Все, выехали из порта. Так, заезжаем на пестраль Дорожные работы здесь. Делается расширение полотна. Уже должны закончить эти, этой весной. Штилберри докс. Этот порт. Короче, нам не с 11 до 12 загрузка, а с 12 до часа придется стоять. 40 минут примерно ждать. Ну, сделаем паузу, что поделаешь. Да, как не поперла карта с утра Так значит Так значит Вот такой день и будет Так еще только утро Неизвестно что будет после обеда Что будет вечером Как ляжет карта дальше Это Амазон большие склады Новые построили так. Сюда Очень-очень давно Я был здесь это было очень-очень давно. Придется напрягать память. Так. Turn right dogs. Хорошо. Здесь только территория порта. Сам порт. Там дальше. И тут начинается бардак. Сейчас попробуем найти. Хорошо. И одно, хорошо. Едем. Полторы мили где-то. Здесь всякие площадки, где держится, типа складирует все. заправка для фур такая контейнерная мойка вот тут сервис получился раньше не было здесь мне сказали где-то здесь можно припарковаться на время будем искать типа рентгена ну-ка я тут вот и встану вот здесь как раз промаркированные Победу поближе и встану. Да, и будет хорошо здесь. мне. Нажимаем, что делаем паузу. Ставим 47 минут. И все. Отдыхаем. Загрузили ящик, тяжелый, 26 тонн, и поедем теперь вот уже из территории выезжаем. Это огромный риск, Can I go, yeah? See you later. Ну все Погнали Тяжело чувствуется груз Теперь ехать где-то Два часа больше, может. Кушать как хочу с утра. Потом выехал. И что все поменяли от злости. Вот вы знаете, как стресс не стресс. Со злости не хотел кушать. А теперь уже злость упала. Все уже. Уже хочу. Не могу снять никак. Сейчас сниму. На светофоре. Доехали. Что осталось пару минут. Мы и приехали. Какого-то номера GB номер Говорит у тебя По-моему алкоголь Это, Может блэкджек, не знаю И ему надо Какой-то длинный номер Сейчас буду звонить в офис И буду здесь вот Стоять возле Возле поребрика Ждать пока пришлют номер в прошлый раз здесь сидел ждал два часа сколько сегодня прожду не знаю два часа здесь сидел и потом на рампе сидел 7 с половиной часов так что как-то так Сидим, сколько тут времени? 2 20. Приехали за 2.20 хорошо. Ну вот, еще какой-то один код нужен был. Получил я этот код. Ты при мне что-то дали. 459, поедем. Здесь рядом идет железная дорога И тут по железной дороге Приезжают контейнера Их тут разгружает, Вот там вот Видите впереди Теска Тоже э, Снимают все эти Контейнера с железной дороги И вот здесь Тоже самое Так что Тут региональные Такие э, railway оригинальная железная дорога обеспечивает этими большие дистрибьюшн центры даже не знаю как объяснить короче товар приезжает в контейнерах на, на железной дороге по железной дороге точнее и здесь их разгружают перегружают и отправляют по, по всей великобритании Сколько контейнеров? Ну вот, встал на рампу, сдал бумаги, открыл двери. Так, оказывается у нас испанское вино Faustino Rivero Улячия, как-то так. И вот видите, спереди вот с платформ поездов сгружают эти контейнера всякие. Вот эти контейнеры идут для Теска, Let's Go to Rail. И другие для Сейнсборис тоже самое. Так вот, такие дела. Теперь повесил ключи там на рампе. Буду ждать, пока откроют. Пока еще не разгружает но там палеты. Так, разгрузится быстро все. Я надеюсь. Все, ребята, все, пустые. Открываем коробку. пустая и поехали домой уже начинает темнеть быстро выгрузили за час где-то примерно там палеты там быстро а так если маленькие коробочки штабелем до верха до потолка это пиши пропало уже несколько раз было такое 7 с половиной часов где-то так 8 часов 6 половиной часов так что Бывает, что уже время рабочее заканчивается, а ты еще на рампе стоишь. Okay. Ну все, проверили, коробка пустая и теперь уже можем ехать домой. Чувствуется, что пустой аж летит. Ну вот. На моторвей и, и домой. 110 миль где-то. Примерно так. Вот так, с включенным светом. Если не поняли, кто сегодня снимал на Insta360 x 2, как там X 1x2 так по моему так вот вы не просили и я сделал я отговаривался сам себя покупать эту камеру но так случилось что что я ее все таки купил так как технология интересная просто картинка будет намного намного хуже чем у нормальных экшен камер которые в 4К картинку вы сами видите и вот такое вот как говорится тест камеры тест микрофона все с коробки ничего не настроено и вы сами понимаете что качество намного хуже но есть возможность э, выбирать ракурс такой какой хотите после после съемки что вперед что назад есть еще кое-какие плюшки но ну, вот так вот примерно могли сами убедиться как камера работает светлое время суток и как камера работает теперь. Вот я сейчас выключу свет в кабине. И сейчас 15 минут после пяти. Так что вот видите, уже все жирнисто будет. И, и все уже никудышно будет.